Всем привет! В данном видео я продолжаю рассказ о Creative Bundle для Blender. В этой части я покажу еще несколько крутых инструментов, которые ускорят вашу работу с Hard Surface ассетами. Ссылку на предыдущую часть, а также сам плагин я оставил в закрепленном комментарии. Кстати, недавно вышло мое интервью для 3 d Papa, а также статья о груминге реалистичной шерсти в новом 3D World. Ссылки будут также в закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Теперь давайте поговорим о режиме ADD. Этот режим делает почти то же самое, что и CUT, но только добавляет, а не врезает объекты. То есть, если Вы нажмете H, то увидите те же самые операции, как и в CUT режиме. Например, переходим во второй режим. Для этого нажимаем клавишу 2. Затем рисуем какую-то такую форму. После чего делаем Array. Сглаживаем эту форму с зажатым Alt. Нажимаем пробел и с зажатым Ctrl выдавливаем и снова нажимаем пробел. Далее исправляем Width и получаем такой цельный объект. Если посмотреть на его сетку, то Вы это заметите. В этом и есть основная функция этого режима. Добавлять объекты. Далее Вы можете использовать режим Slice. Он позволяет сделать так называемую нарезку объектами. То есть, когда между основным объектом и объектом вычитания появляется маленький шов. Например, если перейти в третий режим и нарисовать круг, то Вы получите такой шов. Следующий аддон в пакете Creative Bundle, о котором я хочу рассказать, это Ice Tools. Горячая клавиша для вызова его меню. Ctrl-Shift-X. Первый инструмент, который я хотел бы показать, Draw Poly Mesh. Он позволяет Вам рисовать новые объекты в пространстве. При этом, они не сливаются с основной сеткой. Функционал у него такой же, как и у кубера. То есть все те же самые горячие клавиши. Например, Вы опять же можете выбрать второй режим и нарисовать многоугольник. И если нажать пробел, Вы получите абсолютно новый независимый объект. С Ctrl увеличим его глубину. Кстати, каждый новый объект в Tools создается с Origin, который привязан к предыдущему объекту. И если Вы, например, захотите повернуть такой объект, то он будет поворачиваться вокруг этой точки. Чтобы ее сместить в центр объекта, нужно просто нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню выбрать set origin и далее origin to geometry. И теперь, если попробовать вращать объект, вы увидите, что он вращается вокруг своей оси. Также, при желании, можно сместить эту точку туда, где находится 3D-курсор. Например, вы хотите включить вращение вокруг данной точки. Для этого просто выбираем курсор, ставим его в эту точку или кликаем правой кнопкой мыши с зажатым shift. Затем открываем меню правой кнопкой мыши, выбираем Set Origin, Origin to 3 d курсор. Таким образом, Вы сможете вращать объект вокруг этой точки. Также я хотел бы рассказать о дополнительной навигации, которую я использую в Blender. Это я сделаю для того, чтобы Вы, например, понимали, как у меня получается так легко и быстро перемещать объект. Только по определенной оси, без специального манипулятора трансформации. Все достаточно просто. Каждую функцию трансформации можно привязать к определенной оси. Например, чтобы переместить объект по оси Z, для этого сначала нажимаем клавишу G, затем Z и двигаем мышкой. Но это перемещение в мировом пространстве. А если же Вы хотите перемещаться в локальном пространстве объекта, то снова нажимаем G и уже два раза Z. Давайте еще раз проверим эту функцию. Например, повернем объект таким образом и попробуем переместить его в локальном пространстве. Для этого нажимаем G и два раза Z. И как можете заметить, перемещение объекта производится так, как нам нужно. Если Вы хотите передвинуть объект по локальной оси X. Нажимаем G и два раза X. И я думаю, Вы уже заметили, что все привязывается к этой точке, которую мы установили ранее. Если же Вы хотите ее вернуть в центр объекта, используем Set Origin, Origin to Geometry. Так вот, эти знания Вам пригодятся во время создания объектов в 3D-пространстве с помощью ICE-Tools. Кстати, Вы также можете создавать эти объекты из фейсов основного объекта. За это отвечает функция Get Poly Mesh. Активируем ее и выбираем любой из фейсов или несколько. С помощью зажатого Ctrl делаем INSET. Далее нажимаем пробел. С той же клавишей настраиваем глубину и снова нажимаем пробел, чтобы применить изменения. Затем, к полученному объекту, применяем Weight Normals. После чего, его можно переместить в пространстве или сразу же сделать булевые операции. Для этого выбираем основной объект, затем тот, который будем вычитать и в Tools активируем Cut, чтобы сделать вычитание. Add, чтобы слить объекты и Slice, чтобы сделать шов. Кстати, после применения любого из режимов, очень круто то, что в любой момент Вы можете переместить объект и получить, например, шов такого вида. Чтобы запечь все булевые операции, Вам нужно выбрать каждый из объектов. Затем вызвать меню Ice Tools и активировать опцию Apply Visible. Таким образом, Вы запечете все действия с буллианом. Следующая функция, которую я бы хотел показать в Creative Bundle, это использование Shrink Wrap to Target. Нажимаем Ctrl-Alt-Alt-X и внизу Вы увидите ее. Кстати, я напомню горячие клавиши для плагина, чтобы, если что, Вы их изменили и не путались. Для вызова Cuber я использую Ctrl-Alt-X. Для Ice Tools Ctrl-Shift-X. И как раз Shein Wrap to Target находится в Ice Tools. Перед тем, как приступать к его демонстрации, переходим в этот режим и для этой стороны сделаем Bevel. Так как так, проще будет понять, как используется модификатор и в чем его польза. В режиме «Edges» выбираем это ребро и нажимаем «Ctrl-B». Передвигаем курсор вверх и средним колесом мыши настраиваем количество сегментов. Затем нажимаем левую кнопку мыши, чтобы применить действие. Далее переходим в «Object Mode» и с помощью правой кнопки мыши делаем «Shade Smooth». Затем нажимаем «Ctrl-Alt-X» и выбираем «Add Weighted Normal». Снова нажимаем ту же комбинацию и настраиваем Радиус Васок с помощью параметра Width. В итоге, мы получили такой объект. Теперь нам нужно создать объект, который будет проецироваться на этот Mesh. Для этого вызываем Ice Tools с помощью Ctrl-Shift-X. И выбираем инструмент Draw Poly Mesh. Затем настраиваем такой ракурс камеры. Рисуем прямоугольник, нажимаем пробел. С помощью CTRL настраиваем глубину и снова нажимаем пробел. Пока, как Вы видите, этот объект не повторяет форму основного. То есть нам нужно включить проекцию с помощью Shrink Wrap. Чтобы он правильно проецировался и повторял изгиб, к этому объекту нужно применить Subdivision с несколькими уровнями. Для этого выделяем его. Заходим в Edit режим. Далее вызываем Ice Tools с помощью CTRL-SHIFT-X и кликаем на эту опцию. Снова нажимаем эту комбинацию и выбираем Auto-Create. В настройках объекта для параметра Subdivision Report устанавливаем значение равное 4. Далее выходим из Edit режима, выделяем данный прямоугольник. Нажимаем Ctrl-Shift-X и выбираем Shrink Wrap to Target. В появившемся окне Вам нужно выбрать две опции. Add Shrink Wrap и Subdiv Wrap. При желании Вы можете настроить смещение модели с помощью параметра Offset. Я обычно ничего не трогаю и нажимаю ОК. OK". В итоге Вы спроецируете этот объект на главный. Теперь, если передвигать данную модель, она всегда будет проецироваться и повторять форму. Но будьте аккуратны с этим модификатором. Иногда появляются такие баги. Затем, после того, как Вы выбрали нужное положение, снова нажимаем Ctrl-Shift-X и выбираем Apply. Таким образом, Вы примените все действия. После чего, можно нажать Ctrl-Shift-X и выбрать опцию Reset, которая позволяет сделать зеркальное отражение по любой из осей. В данном случае, подойдет ось X. Следующая функция в Creative Bundle, которую я хочу показать, это превью материалов. Когда Вы выбрали любой из объектов в сцене, можно нажать Ctrl-Alt-X и назначить новый материал с помощью опции New. После чего, Вы можете выбрать любой из пресетов. Но, чтобы их видеть, нужно перейти в режим Viewport Shading. В Creative Bundle есть несколько пресетов, которые можно использовать для превью ваших моделей. Далее, iStools еще можно использовать для органического моделирования по модели. То есть, сделать какие-то детали для лица или тела персонажа. Как это можно реализовать? Во-первых, выбираем модель, по которой хотите рисовать. Затем нажимаем правую кнопку мыши, переходим в меню Set Origin и выбираем Geometry to Origin. После чего Вам нужно включить привязку по Face и выбрать опцию в режиме Edit Mode, которая называется Project Onto Self и Project Individual Elements. Далее нажимаем Ctrl-Shift-X, чтобы вызвать ICE TOOLS и выбираем опцию Draw Mesh. Но перед тем, как приступать к рисованию полигонов, нажимаем Shift-Tab, чтобы привязать Origin to Surface. Затем нажимаем 2, чтобы выбрать рисование полигонами. После чего нажимаем Q и снова 2. Это делается для того, чтобы во время рисования полигонов у Вас соединялись точки. Иначе будет получаться такая геометрия. Как видите, точки не соединяются ребрами во время рисования. То есть, вся комбинация выглядит таким образом. Ctrl-Shift-X, Draw Mesh, затем Shift-Tab и Q-2. И теперь рисуем любую геометрию. Затем нажимаем пробел, с помощью Ctrl-Настраиваем глубину и чтобы применить действие снова пробел. Далее вы можете зайти в меню Edit и выдавливать Edge, нажимая клавишу E. Затем применяем Subsurf и AutoCrease. После чего моделируем форму таким образом. Не обращаем внимания на то, что геометрия пересекает голову. Мы это можем исправить в дальнейшем. После того, как форма готова, применяем Shade Smooth. Затем с помощью Ctrl-Alt-X, Add Weighted Normals. И используем Shrink Wrap to Target, который показывал ранее в этом уроке. Кстати, в любой момент Вы можете изменить Subdivision Level у данной модели. Для этого нажимаем Ctrl и любая из цифр. Один это первый Level, 2 второй, 3 третий и так далее. Затем, когда Вы уже довольны формой и хотите ее запечь в геометрию, то есть применить все модификаторы и действия. Нажимаем Ctrl Shift X и выбираем Apply. Таким образом, у Вас получится полноценная геометрия, с которой можно работать в дальнейшем. Итак, чтобы показать следующую крутую особенность в Creative Bundle, я создам объект из полигонов данного Меша и буду работать с ними. С помощью Ctrl-Shift-X активирую Get Poly Mesh и выделяю часть полигонов таким образом, чтобы создать какой-нибудь Props для этого персонажа. После того, как выделили часть полигонов с этим инструментом, нажимаем пробел. Затем с помощью Ctrl настраиваем глубину и снова пробел, чтобы применить действие. Далее с помощью Ctrl-Alt-X используем Add Weighted Normals. Затем заходим в режим редактирования ребер и выбираем какую-то их часть. После чего нажимаем Ctrl-Alt-X, активируем Mark Sharp и в появившемся меню снизу включаем все опции. После этих действий нажимаем ctrl alt x и выбираем Split M-Sharp. В итоге Вы получите отдельную деталь, глубину которой можно настроить с помощью Ctrl-Shift-X и опции Edit B Mods. Для этого зажимаем Ctrl и двигаем мышкой. Затем нажимаем пробел, чтобы применить это действие. То есть, я думаю Вы поняли, что с помощью данного инструмента можно очень быстро создавать разные детали для пропсов. Далее, назначаем любой из пресетов для материалов с помощью функции, которую я показывал ранее в этом уроке. Чтобы было удобно различать эти детали. Сейчас я также хочу показать Вам еще одну крутую функцию этого инструмента. Снова заходим в Edit Mode, выделяем какие-нибудь ребра. Затем нажимаем ctrl alt x Кликаем на Mark Sharp. Возвращаемся в Object Mode. Нажимаем Ctrl-Shift-X. Выбираем Reset. И в появившемся окне активируем эти опции. После чего просто настраиваем Width для Weighted Normals. Таким образом, Вы получите цельную геометрию с таким швом. Также при желании, можно использовать инструмент KNIFE для добавления дополнительных ребер. Чтобы его активировать, нажимаем Key и просто рисуем нужные ребра. Опять в любой момент можно отделить любую из деталей и снова редактировать с помощью B-Mod. Таким образом, с помощью Creative Bundle, можно достаточно быстро моделировать сложную геометрию с швами и разными уровнями деталей. Скорее всего, вы заметили данный баг. Сейчас я его исправлю. Для этого просто нужно зайти в Edit Mode, выбрать все вертиксы, нажать Alt и M и выбрать By Distance. После чего, настраиваем расстояние в Distance, чтобы шить все выбранные вертиксы. Затем, при желании у этого цельного объекта, можно выключить симметрию и добавить еще швов и других деталей. Следующую крутую функцию я хочу показать на простом боксе. Но сначала его немного отредактируем. Заходим в режим Face и удаляем эти стороны, чтобы получить такой объект. Далее передвигаем нижний Edge таким образом. С помощью клавиши E, выдавливаем верхнее ребро и с помощью JX немного смещаем по оси X. Далее переходим в Object режим, нажимаем клавиши Ctrl-Shift-X, выбираем Reset, включаем опцию Use Solidify и кликаем на OK. После чего снова нажимаем эту комбинацию, выбираем Edit Bmods и с помощью клавиши Ctrl, настраиваем глубину объекта. Итак, допустим, у Вас есть такая панель и Вы хотите добавить много разных деталей на нее. Разрезать каждый фейс с помощью Knife достаточно долгое занятие и это не всегда удобно. В Creative Bottle есть специальный инструмент, который проецирует любую сетку на объект. Сейчас я покажу, как с ним работать. Для того, чтобы активировать инструмент, Вам достаточно выбрать любой из фейсов, на который Вы хотите спроецировать сетку. Затем нажимаем Ctrl-Alt-X. И выбираем Draw-Cut-Grid. Далее кликаем в любом пространстве возле объекта и растягиваем эту сетку таким образом. С помощью стрелок вверх или вниз, настраиваем плотность этой сетки. С помощью WASD можно настроить поворот и в общем, я думаю, Вы поняли, что здесь работают все горячие клавиши, как и в предыдущих инструментах, которые я показывал в уроках по Creative Bundle. Далее, выбираем положение сетки и нажимаем пробел, чтобы спроецировать ее на фейс. Теперь эту сетку можно использовать для отдельных деталей. То есть нажимаем Ctrl-Shift-X. Затем выбираем инструмент Get Polymesh. Выбираем нужные фейсы. Нажимаем пробел. С помощью ctrl настраиваем глубину и снова нажимаем пробел. В итоге получаем отдельный объект из этих фейсов. Самое интересное, что эту сетку можно спроецировать на новые объекты и получить еще более мелкие детали. Преимущество этого метода в том, что каждая деталь является обычной плоскостью с Solidify-модификатором. То есть это значит то, что вы можете с помощью того же hostknife разрезать face и просто удалить данную часть. Если бы это был обычный экструд, так бы быстро это не получилось. Пришлось редактировать фейсы и закрывать пробелы. Также, после того, как Вы сформировали деталь, Вы можете применить предыдущую технику, которую я показывал с помощью Mark Sharp. Таким образом, используя эти два инструмента, можно быстро формировать сложные формы. Это все, что я хотел рассказать в этом видео. Об остальных инструментах, поговорим в следующих частях. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.